Вы хотите чувствовать себя более стройным и сбросить вес? Что, если мы скажем, что это возможно? Всего лишь, заменив вашу обычную чашку кофе, представляем вашему вниманию кофе Дель Гадо. Кофе Дель это растворимый кофе из арабики премиум класса с натуральным экстрактом гонодермы, известный как красный гриб Рейши. С 2013 года этот бодрящий кофейный напиток является частью продуктовой линейки Total Life Changes. Он содержит жизненно важные питательные вещества, контролирует аппетит и способствует снижению веса. Вы спросите, что я почувствую? Просто растворите один саше в горячей воде, где бы вы ни были, и вы ощутите снижение аппетита, уменьшение объемов талии, повышение иммунной системы. Проснитесь! Приготовьте кофе и худейте с нашим диетическим, немолочным, безглютеновым продуктом, который не содержит ГМО. Кофе Дель Гада» состоит из нескольких натуральных активных ингредиентов в сочетании с экстрактом зеленых кофейных зерен, горцинией камбоджийской и Эдвантразии померанец. Ваше тело начнет вырабатывать теплообразующий жиросжигательный эффект и поможет контролировать ваш аппетит. Экстракт зеленых кофейных бобов придаст вам бодрости и улучшит работу химических передатчиков в мозге. Горциния камбоджийская Одержит гидроксилимонную кислоту, которая используется для ускорения сжигания жиров. Уменьшает аппетит и повышает уровень химического компонента мозга, серотонина, который понижает ощущение голода. Адвантразипомираниц, экстракт горьких апельсинов подавляет аппетит, ускоряет потерю веса и безопасно используется вот уже более 20 лет. Это яркое сочетание ускорит метаболизм и приведет к потере веса. Так чего же вы ждете? Начните терять вес, заменив свой утренний кофе на кофе Дель Просто пейте и становитесь стройным.